ли делать упражнения через боль ни в коем случае нельзя упражнения лечебные упражнения должны приносить только комфорт и приятные ощущения ни в коем случае не делайте через силу и боль вот пожалуйста смотрите когда я показываю какое-то упражнение на растяжку например вот самое простое вот вы стоите или сидите Наклоняйте голову в сторону. Я вот говорю, наклоните голову в сторону, как будто бы вы ухом хотите коснуться плеча. Но это не означает буквально, что вот вам кровь из носу, но нужно ухом достать плеча. Нет, ни в коем случае. То есть по возможности. Если у вас не получается полностью, получается только в пол амплитуды, значит и делайте в пол амплитуды. Не нужно через силу заставлять и думать, что это наоборот будет хорошо. Нет. Ни в коем случае, только делаем через комфорт и в ту силу, какая у вас получается. И если вдруг возникает боль, то обязательно это упражнение мы пока исключаем и его не используем. Потому что ваша основная задача — это восстановиться, а не выполнить упражнение с идеальной полной амплитудой. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И если во время выполнения любого упражнения появилась или усилилась боль, то вы оставляете это упражнение и его пока не используете. Вот обратите на это внимание. Ни в коем случае не делаем через боль.